Как всегда, спешу порадовать вас новостями из мира игровой индустрии. И прошу обратить ваше внимание на грядущий выпуск, в релиз такой игры, как Temtem. Релиз который должен состояться 21 января 2020 года. Ну и вкратце хочу рассказать про то, что же из себя будет представлять эта интересная игра. Тентем это многопользовательская приключенческая игра, вдохновленная и созданная по мотивам покемонов. Тут нам предстоит отправиться в интереснейшее и увлекательное приключение в прекрасном, воздушно-десантном архипелаге вместе со своим отрядом тем. -тем". Поймай каждого от МТМ и сражайся с другими укротителями, настраивай свой дом, присоединяйся к приключениям друг друга или исследуй динамический онлайн мир. Выглядит многообещающе, друзья, и я непременно буду ожидать выход этой игры, и как только она появится, непременно постараюсь в нее поиграть. Но так как пока геймплейной никакой информации по данной игре нет, единственное, что я могу предоставить, это показать вам совершенно новый трейлер по этой увлекательной приключенческой ММО-игре. Приятного mo if you want to be a great tamer you must utilize all the tools available to you in the archipelago here's a quick look at some of our more in-depth systems for the more involved tamers the 2v2 battle system allows for a much more strategic style of play the stamina and synergy systems force players to plan out their moves in order to combo attacks and use defensive techniques for intense risk versus reward gameplay. The breeding center allows for a fully transparent look to raise more powerful and unique temtem -tem you can't find in the wild. Through breeding, newborn temtem -tem can inherit different aspects from their parents, such as techniques, traits, and single values. Some temtem -tem and attack techniques can only be acquired through the breeding center. And while you're out exploring, look for the ultra rare luma versions of your favorite temtem -tem with extra powerful stats. Ну а что вы думаете по этому поводу, напишите мне пожалуйста в комментариях дорогие друзья, я непременно постараюсь всем ответить. Ну и играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!